Всем привет, ребята! С вами я, Дэви. Это Возлыв. Это мое интро. Всем привет. Всем привет, ребята! Я с вами Решат это канал Дэви. И сегодня я опять буду лазить по балкону. Да. Приступаем. Вот про этот балкон я и говорю. Еще раз отправляюсь. Отражение видите, да? <свят> вот я на балконе, как вы видите. Вот. Вот показываю. Правда, ничего не видно. Ну а что, короткое видео получается. Так. Ладно, можно выходить. Здесь холодно, но я уже привык. Кстати, это видео уже было на моем канале. Сегодня я обновлю, так скажем, канал. Я уже обновил. Так сказать это премьера моего моего канала это премьера моего канала вот так сегодня я удаляю некоторые видео Серьезно, некоторые, которые мне не нравятся. Вот. Сейчас вам покажу, и все. Видно вам. Ну что, сейчас... Покажу вам как надо стрелять крышкой. Только как я вам покажу. <как> Ну что я один дома, потому что так ну что, с вами был я Ишат канал Дэви. Всем удачи и всем пока-пока. А всем привет, ребята! С вами Дэви. Дэви. вас васлыв. И это мой моя конечная заставка. Всем привет! Всем здравствуйте!